Мы знаем, вы слушаете радио «Болткома». Утро на «Болткоме». Ну что, пора Развучали нам позывные. Да. не а шалит вы... ли ретроградный вы... «Меркурий», что несут нам лунные затмения. В феврале все об этом узнаем у Натальи Бушуровой. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Что э, нас ожидает? Какие движения планет определят нашу жизнь? Какие тенденции, какие тренды зададут в феврале? Есть ли какие-то подводные камни? Каким знаком повезет? Каким нужно, наоборот, спрятаться и вести себя ниже травы, тишь воды? Ну, во-первых, я думаю, что это благая весть. У нас нет в феврале ни одной ретроградной планеты. Заживем. Все идут прямо, все идут вперед. Соответственно, это, наверное, одна из таких первых главных рекомендаций прислушаться и к движению планеты и тоже двигаться вперед. Не пятиться однозначно, никак. Как про шмеля? Как там, Запли, за путеводной зап... звездой. Серые, да, в камыши. Да, в камыши. Да, да, наблюдаем за звездами идем за ними. А куда же они нас да. уведут? По родству бродяжьи души. Совершенно верно. верно, да. Да, все верно. И начало месяца у нас такое динамичное, активное, поскольку 30 января состоялось два важных таких планетарных диалога, которые нас серьезным образом подстегнули оба этих диалога очень благоприятные, то есть и поскольку мы находимся сейчас до 5 февраля в растущей фазе Луны, соответственно, нам говорят, давай, давай, двигайся скорее, смотри, сколько возможностей, смотри, сколько новых дверей открывается, сколько новой полезной информации, встречайся, знакомься, покупай, продавай, какие-то коммуникации осуществляй, начинай учиться, преподавать. В общем, сейчас нас вот толкают и подталкивают в хорошем смысле этого слова к тому, чтобы мы вовлеклись во что-то новое, поскольку это новое вполне себе симпатичное и перспективное. Можно не бояться, не бояться предпринимать какие-то активные действия. Но это до 5 да. февраля. До 5 февраля. Почему? До конца недели. Даже, я бы сказала, может быть, до 4. Угу. Потому что 5 февраля у нас состоится полнолуние. Это не значит, что мы сбросим скорость. Скорее наоборот, активность наша достигнет пика. Но это полнолуние, а значит нетерпимость по отношению друг к другу. Тем более, что полнолуние у нас состоится на оси знака Льва и знака Водолея. Солнце у нас в знаке Водолея, Луна в знаке Льва. А это действительно очень непримиримые два знака по отношению к друг к другу. Раз, и, соответственно, и в каждом из нас вот эта непримиримость, она такая очень и очень активная. Конфликтность, непримиримость, несогласие, попытка выделиться, показать себя. Причем это не значит, что во всей, ну, во всей красе, да, но краса может быть такой очень неоднозначной. То есть показать себя ради показать себя. Ну, давайте назовем это по театральному отрицательным обаянием. Да, да. Это свободолюбие, это несогласие с каким-то навязыванием, чего бы то ни было. Конечно, это достаточно разрушительная энергия, конфликтная, как я и сказала, в этой связи, вблизи полнолуния, но ну, как минимум четвертого, пятого и шестого нужно очень поберечься, поберечь себя и поберечь э, свое окружение. И здесь, предвосхищая ваш вопрос, Олег, да. это, конечно, и очень аварийный период. Травматичный, mm. аварийный, скандальный, конфликтный. Вот все вокруг полнолуния. Ну, как минимум, дня за два до и дня два после. Бережем нервы свои чужие. Означает ли, что когда начнет убывать Луна, что-то вот поменяется в нашей жизни и как? Да, конечно, поменяется. То есть вот этот пик мы пройдем самый-самый, и далее, как всегда, после полнолуния, ну, во-первых, да, вблизи полнолуния, в само полнолуние всегда становится очевидным, что имеет смысл продолжать дальше из того, что мы начали в период растущей Луны, и от чего стоит отказаться. То есть это такая проверка на жизнеспособность начатого в период растущей фазы Луны. Вот мы это все будем проверять, проверять, но я хочу сказать сразу, что в основном в феврале благоприятные планетарные переговоры, напряженных не так много. То есть для нас будут предоставляться такие пози много позитивных, не очень люблю это слово позитивные, но тем не менее, таких позитивных возможностей для решения вообще всех текущих задач у нас будут еще и а, перемены, у нас планеты будут менять знаки. А, Во-первых, Меркурий. Меркурий у нас отвечает ум, интеллект, способ общения, манера общения, слова, информация. И до 11 числа Меркурий будет находиться в знаке Козерога, а значит, мы в речах своих будем сдержаны, конкретны, холодны, а, очень по делу, очень собранны. А вот с 11 февраля Меркурий ступит на территорию знака Водолея. И здесь мы будем неудержимыми. Говорю все, что думаю, говорю достаточно резко, но правда... Надо сказать, достаточно ярко могу описывать, все мы будем достаточно ярко описывать события любые. Но опять, здесь такая очень трудно контролировать свою, свою речь, любую, да, и письменную и устную. Но это прекрасный период, кстати говоря, для любых рекламных акций, для любых публичных выступлений, для каких-то агитационных кампаний. Про пропагандистских каких-то историй, тоже все туда, в эту копилку. Прекрасно. То есть, э, и наверное, и политики тоже могут оживиться, какие-то политические свои темы? Политики, да, они могут оживиться, но у политиков здесь вот 10, вокруг 10 февраля с политиками могут быть интересные истории поскольку там у нас состоится соединение Меркурия и Плутона в знаке Козерога, а Плутон у нас это большой любить, любитель почистить. Вот. И соответственно, а Козерог у нас это про власть, про руководство, про управление. Здесь не обязательно это только относится к политике вообще, ко всем каким-то руководящим позициям и управленческим. Соответственно, вот вокруг 10 февраля, 10 февраля, 9, 11 могут быть операции по зачистке, то <связывая> есть какие-то могут быть сокращения, существенные перестановки во власти, в руководстве, в управлении. Что касается личных отношений? Личные отношения. Венера, наша планета любви, <связывая> она до 20 февраля будет находиться в знаке Рыб. А значит, мы все еще очень романтично настроен. Как И раз к праздничку. Не... Посередине... А... Ну, как раз посередине 14 февраля. Да, да, вот тут можно все по-прежнему также влюбиться, по уши втрескаться, так что надолго очень, но здесь есть еще а, такое качество, оно может быть присуще, как романтизация. Романтизация объекта нашего вожделения. Мы можем приписывать ему качества, которых в нем и близко нет. Но, как есть, для творчества прекрасный период. Отлично. Поем, танцуем, рисуем, все это замечательно. Стихи пишем, отлично. Признаемся в любви, да, замечательно. А вот 20 февраля Венера перейдет в знак Овна. И если мы про чувство, про любовь, то здесь, конечно, вот из таких мягких, деликатных и влюбчивых, очень романтичных мы превратимся в завоевателей и вот тот самый объект вожделения: если он не сдастся на наши мягкие уговоры, на наше поглаживание, мы будем готовы за него повоевать, mm. добиться расположения. Логично, придется брать штурмом. Mm. Не хочешь по-плохому, по-хорошему хуже будет. Да, то есть в любви мы будем такие. Но что еще? Венера это планета желаний, планета нашего выбора. Поэтому вот хотеть все здесь и сейчас ⁇ это свойство Венеры в знаке Овна. Если вот то, что вы увидели, не знаю, в магазине что-то понравилось, здесь и сейчас купить мгновенно, дайте мне немедленно или какая-то мысль нас пронзила, хочу там что-то, пусть даже это уже на сон грядущий, тоже хочу здесь и сейчас. Вот эта нетерпимость в получении желаемого будет свойственна нам там, до какого-то марта. Можно посмотреть. Вот знаю, что нельзя на ночь котлету, а все равно хочу, дайте мне ее С 20, да, получается, до февраля, такая вот нетерпение будет нас съесть А если про котлеты, а если про котлеты, Александр, то вот Хотеть, чего мы будем, когда Венера в знаке Овна? Острова, мы будем хотеть острова, если про еду яркого, такого броского, может быть, мы будем одеваться более ярко. Но вообще это неплохо. То есть начинается вхождение планет в знак Овна, соответственно, это уже какое-то пробуждение от сна, поскольку влияние знака рыб, конечно, рыбы это еще такой полусон нега, все такое бесформенное, слишком мягкое, с поволокой. А вот Овен это уже пробуждение это начало нового цикла. Ну, конечно же, пора, ведь речь идет о последней декаде февраля. Уже вот-вот за порогом буквально весна и хочется ярких цветов наконец-то. Вот. Дарите женщинам яркие цветы. Ну, это всегда вот. надо, не только в конце февраля. Что с бизнесом? Какие-то, я не знаю, новые проекты, рисковать, не рисковать или быть осторожными, что говорят планеты? А, ну вот еще до наступления полнолуния, да, мы можем запускать новые проекты. Сейчас вот здесь и сейчас, сегодня, 31 января, 1 февраля, 2 февраля, все звездные обстоятельства складываются для этого самым благоприятным образом. Да, да, и еще раз да, стартуем. Конечно, вблизи полнолуния осторожно, здесь уже осторожно. Дальше, после полнолуния и до новолуния, а новолуние у нас состоится 20 февраля, лучше. Принципиально новое не начинать. Можно продолжать то, что мы начали на растущей Луне. В период убывающей Луны мы продолжаем. Либо уже к концу завершаем. Новолуние у нас 20 февраля. Новолуние у нас состоится в знаке рыб. Очень такое оно. Творческое тоже. Но а, тут у всего же есть и плюс-стороны, и минус-стороны. Да? С одной стороны, знак рыб — это прекрасный для творчества, для гибкости, для лояльности, для того, чтобы сглаживать углы, для того, чтобы сглаживать конфликты какие-то и так далее. И так далее. А, по минус-стороне это может быть состояние невнятности какой-то, непроявленности, невозможности получить конкретные ответы на конкретные вопросы. Но если мы говорим о как о возможности начать, что-то новое, то, конечно, новолуние в знаке Рыб это прекрасно для всех творческих направлений, направлений, связанных с медициной, направлений, связанных с наукой, может быть, с путешествиями тоже очень неплохо. А если мы говорим о том, что вот это новолуние, которое будет 20 числа, там конкретики маловато, поэтому если нам нужны дела, реализовывать идеи, которые требуют ясности, четкости, конкретики, сроков, то здесь нам придется приложить массу усилий для того, чтобы все это собрать и придать какую-то форму. Сложно. Что касается здоровья, надо а, на чем-то заострить внимание? Или рекомендации да. самые обычные? Давайте Нет, заострим. Да. Надо, надо нам заострить внимание. Нам нужно заострить внимание, во-первых, на нашей нервной системе. Особенно, как и всегда, вблизи полнолуния. Тем более, что у нас там активен очень э, знак водолея. А это всегда про нервную систему, про легкую возбудимость. М -м -м -м, могут те, которые вообще страдают нарушением сна, особенно сильно почувствуют это вокруг полнолуния. Это сердечно-сосудистые все ну, заболевания могут о себе напомнить. Это э, для людей, которые гипертоники, тоже напряженный момент может быть. Но здесь, как всегда, я тут буду повторяться, пока буду повторяться, потому что так расположились звезды, желчный пузырь у нас, печень, нервная система. Сказала, да, обмен веществ. Вот, особенно вокруг полнолуния, давайте не будем принципиально нового ничего в питание в свое включать и не будем перегружать наш желудочно-кишечный тракт. Хотя, вот уже там, когда Венера у нас войдет в знакомое, это уже будет после, конечно, полнолуния, там у нас будет тянуть на острое, как я и сказала, острого горячего дайте нам побольше. Осторожно с этим. Путешествие. Когда э, больше благоволят планеты для того, чтобы отправляться в до... ну, какой-то путь, покидать дом, а когда лучше все-таки дома отсидеться? Ну давайте так. Самые аварийные, напряженные такие моменты, наверное, месяца, это приблизительно с 4 и до 10 февраля, и потом с 18 и до 24 февраля. Но в целом февраль а, гораздо в меньшей степени аварийный, нежели январь. Если говорить о планете, которая у нас отвечает за действия, активность, инициативы, движение, это Марс. Марс в течение всего месяца будет находиться в знаке Близнецов. А значит, он поддерживает движение, он поддерживает поезд. Он поддерживает решение вопросов, относящихся к транспорту, перевозкам, не знаю, поездкам, командировкам. Неважно, на какие расстояния поездкам. В целом он за то, чтобы мы как можно больше двигались. Вообще это относится и к нашей физической активности, там, в плане спорта, например. Угу. Больше двигаемся. Особенно, когда благоволит... Погода. Например, сегодня мы только что заметили за окном солнце, наконец-то долгожданное, так и хочется пойти подвигаться куда-нибудь в парк. Ну да. что, можно сказать тогда, что февраль нас ожидает с отсутствием ретроградных планет достаточно яркие, интересные, насыщенные событиями, если у кого-то есть... Планы, которые он хотел бы осуществить именно как раз сейчас, вот в начале февраля, это самое время сделать, успеть до полнолуния, на растущей луне. В общем... Либо потом на следующем новолунии, когда у нас новолуние 20 <связывается> и вот оттуда мы тогда стартуем с чем-то новым уже. Честно что... понятно. Понял, принял. Да, прекрасно. Записали. Спасибо огромное, Наталья Бушурова, астропсихолог была с нами. Рассказала все как есть про ближайший месяц. Последний, хочется отметить, зимний месяц. Через 4 недели мы выдохнем и скажем, или Да. Ай, хорошо. Но, но еще получим счета за февраль. Так, на этом месте. Лично я утро на балконе завершаю. Наталья, огромное спасибо. Хорошего дня. Всего До свидания.